Тает и утекают вместе с весенней капелью бюджетные рубли, которые выделяют на дороге Красноярска. Последний раз на аварийно-восстановительные работы потратили 3 миллиона, как раз перед экономическим форумом. Пока он шел, асфальтовые заплатки держались, а после выпадывали, как гнилые зубы. Это только начало проблем. В этом году на содержание дорог выделено в шесть раз меньше средств, чем в прошлом. Что уже ощутимо по тем же нечищенным тротуарам. Как собираемся пережить год, если сезон осилить не можем? Об этом сам Вадим Куликов. Где здесь места свободные, это здесь участки, где у нас есть, образовались ямы. Мы, журналисты, назвали эту карту схемой выбивания денег из бюджета. Действует безотказно. Допустим, на мосту, ссылаясь на новые технологии, делают ямочный ремонт за миллион рублей. Проходит время, всего-то пара недель, и появляются новые дыры. Далее следует негодование водителей. Его незамедлительно транслируют СМИ. И вот под общественным шантажом, как бы нехотя, из дефицитного бюджета выделяют уже 3 миллиона. И так до бесконечности. Далее по мосту проходит грейдер и буквально срезает выпуклые заплатки, которые в спешном порядке поставили перед КЭФом, пообещав снугшибательный эффект, который продержится до апреля. Но повыпадали пробки через две недели, как гнилые зубы. Хотел посоветовать там этим сидят, которые, что они говорят, что они ремонтируют его. По нему невозможно ехать. Но. Вы же тоже ездите, видите? Там яма на яме, ямой погоняет. Я бы сказал в камеру, но не могу это. Воспитание не позволяет. Ага. Вот и нам журналистская этика не позволяет. Приводим лишь сухие факты. В 2014 году ямочный ремонт на коммунальном мосту обходится бюджету 2,5 миллиона рублей. Ремонтируют более двух тысяч квадратных метров. В 2015 уже 5 миллионов на 8,5 тысяч квадратных метров. В этом только на аварийно-восстановительные работы тратят 3 миллиона. А ведь до ямочного ремонта дела даже не дошло. Не мост, а золотая жила. И тут стратегически верно признать свои ошибки и ждать очередной транш в размере нескольких миллионов. А подрядчик, к слову, муниципальный, специализированное автотранспортное предприятие. И так с нарушениями режимным, то есть температурным нарушением холодного воздуха мы укладываем асфальтобетон. Они повторят уже опять, только уже за свой счет они заново сделают, потому что все-таки предполагалось, что все-таки асфальт будет стоять дольше. Собственно, это было очевидно и до начала ремонта. лотать дыры при минус 20 недальновидно. Плюс к тому, последний раз объект культурного наследия капиталили в 2000 году. И сейчас он настолько запущен, что никакой ямочный ремонт не спасет. То есть чиновники в курсе, что выделяют деньги не на дыры, а по сути выбрасывают их в дыру. Тем временем на этот год запланирована лишь разработка проектно-сметной документации инженерного сооружения за 15 миллионов рублей. Капитальный ремонт, по самым скромным прогнозам, обойдется в 150 миллионов, но когда он случится, никто не знает. Приходится нам э, часто делать ямочный ремонт, потому что, исходя из износа, уже технология нарушена. Есть определенные э, слои э, асфальта, укладываемые на основание, значит, первое, как говорится, да, значит основание на мост. Естественно, это все уже э, имеет большой износ. Поэтому в том-то и дело нужно и гидроизоляцию заново делать и так далее». Подушка безопасности за 12 миллиардов рублей в данном случае четвертый мост, но не за горами тот день, когда и на его ремонт потребуются капитальные вложения. Золотой мост, он должен блестеть, как не знаю что, а на самом деле мы видим о том, что и провода торчат, и ливневки, и тротуары рассыпаются, и отбойники, как попало, прикручены. Проблемы множатся, а деньги нет. Даже наоборот, по сравнению с прошлым годом, в 2016 на ремонт дорог в Красноярске выделено средств в пять раз меньше. 74 миллиона рублей вместо 380. Дорожники уже заявили, нужны еще как минимум 100 для поддержки штанов. А они уже сваливаются. На Копыловском мосту только из-за одной ямы пострадали 6 машин. Проваливается транспорт на улицах Вавилова, Кравченко, Гаденко. И такие секретики зарыты по городу десятками. Вскроются они с очередным потеплением уже на следующей неделе. Пока же город тщетно пытается справиться с другой напастью – тротуары. Вышла с такси, 10 шагов прошла. Ну, абсолютно все скользко, везде лед. Я просто упала, все сжала. Кто на перевязку, кто на снятие гипса, кто, извините, как сейчас женщина сказала, на рентген. Но все мы сидим в общей очередь. Со всего правобережья люди собраны, люди больные, они просто они пришли, там комиссию какую-то пройти. Причем проблема-то возникла не сейчас. С начала года люди не переставая жалуются на качество уборки, отсутствие подсыпки и ненадлежащее содержание городских улиц. Даже мэр прокатился по скользкой наклонной, грозился страшными штрафами, но судя по всему, даже мурашки от ужаса по спине подрядчиков не пробежали. В справедливости ради отметим, что центр Красноярска все-таки убирают. Не так, как должно, но все же. Ограждают часть тротуара, где гололед, где сосульки, То есть указывают на те места, где не убирают. Это уже прогресс. Вот вам задача. Сколько продержится новый частичный ремонт, который сделали на коммунальном мосту перед большими выходными, если три недели назад ямы закатали в мороз за 3 миллиона рублей, и они рассыпались через две недели. Сейчас подрядчик уже за свой счет заделал дыры под снег. Ну вот оператор, который стоит за камерой, решил задачу, говорит, что 12 марта мы снова будем здесь снимать, но я не прошу вас делать ставки, потому что это уже даже не смешно. Вадим Куликов, Александр Шастин, Вести Красноярск, События недели.